Поэтому, когда мы сходимся, любим, влюбляемся, да, мы обычно чем руководствуемся? О, прям, прям, а еще когда человек тебе навешает, да, если касается мужчин, мужчин это. То же самое касается, кстати говоря, и мужчины обижаются на женщин, когда приходят на консультацию и говорят, что домой не хочу идти, При, пришел домой, там ты сидишь как у Высоцкого, да, и получается, несем как чемодан без ручки, и нести тяжело, и выбросить жалко, да? И в итоге страдаем мы, страдаем дети, и отношения наши такие вот не ахти какие, и они не приносят нам радости. А при, том, при этом страдают дети, у кого есть дети. Напишите, пожалуйста, у кого из вас есть тема, которая вас интересует в отношениях друг с другом. Вот э как договориться на берегу, как сделать так, чтобы тебя не только послушали, но и услышали, чтобы вы поняли, что человек понял то, что вы имели в виду. Есть на этот счет очень много тренингов, есть на этот счет очень много специальных программ, чтобы люди учились друг друга слышать. Это касается и переговоров, это касается и всевозможных бизнесовых тем. Но я сейчас буду говорить об конкретики об отношениях потому что за более чем 20 лет работы в психологии психотерапии провела сотни тренингов и, и поработала с людьми с тысячами людей и я знаю что эта проблема очень большая особенно когда люди разных вероисповеданий особенно когда люди разного разного совсем совсем разного такого выросли в таком разном ментальном окружении. Потому что вот сейчас работаю, сейчас живу в Египте работаю с разными людьми и онлайн, и офлайн. И я знаю, что многие женщины вот выходят замуж за англичан, за французов, за египтян. Это нормально, сегодня мир открыт и любви, и все границы открыты и так далее. Но важно очень учитывать особенность этого человека. Важно учитывать какой веры какого воспитания нужно учитывать очень-очень много всяких деталичек чтобы можно было с ним договариваться потому что вот это вот это вот а -а -а, влюбленность она заканчивается очень скоро и люди страдают страдают люди страдают дети и потом женщины терпят мужчина обижается, что баба дура что пришел где-то пару недель назад Молодой бизнесмен говорит, что не идут, вообще никак не идут доходы. Ну вообще, коллеги зарабатывают, у них договора заключаются, а у меня все очень плохо. Выяснилось, я говорю, какие у вас отношения дома с женой? Да у меня все нормально, здесь, здесь ни при чем. Здесь, здесь жена ни при чем, это мы мои... с деньгами давайте разберемся. Я говорю, хорошо, хорошо, хорошо. Начали разбираться и выяснили, что все он делает правильно в своем бизнесе что и рекламу делает верно, и что людям заботиться, что трудится, не покладая рук. И что раньше у него были хорошие договора и хорошие доходы. А вот последние полгода как-то не идет. Выяснилось, что дома отношения женщина просто выедает ему эти, и он страдает, переживает, и развестись не может. И потому что к ребенку привык, к ее ребенку, кстати, и в то же время вот он мечется вот своей такой ответственностью, мечется, не знает, что сделать. Ну и в итоге что нужно было сделать? Понять, разобраться и разобраться. Если жить вместе, то разобраться, как жить и как дальше строить отношения. Если разойтись, то как сделать так, чтобы никто никому не выносил мост. Но для того, чтобы наша жизнь была с меньшими затратами в наших отношениях, нам полезно договариваться, друзья. Если вы договорились на берегу, вы понимаете, что сегодня отношения есть. Вы даете себе отчет, что ваш избранник или избранница определенного рода деятельности, этот избранник или избранница, определенной вероисповедания, ментальности, доходов и так далее. Но вам этот человек нравится, вам этот человек, ну прям, ну прям там, вот, прям, вот, вот, вот, прям, там, я не знаю, там душа прям там горит там сердце там я не знаю там заходится внутри там в сексуальном плане там все там прям прям ух там как все скажите своему уму да Да, я соглашаюсь да я принимаю и я понимаю что эти отношения могут быть там на месяц на два на три на полгода а как мы а как правило поступаем мы как правило выключаем голову мы как правило Думаем, что человек думает, что вы, вы тоже так думаете, потому что не головой, а там сердце включаем, как часто женщины говорят, я сердце, конечно, сердце надо включать. Конечно, надо включать душу, как человеку это идет или не идет. И мужчине то же самое. Говорит, я люблю эту женщину, я, я безумно ее люблю. Но жениться я на ней не могу. Почему не можешь? Семья против. Хорошо, сижу, разбираюсь. А почему твоя семья против? А ты на самом деле кто? Ты вообще решаешь что-то? Да, я решаю там... Да, да. А в итоге, на самом-то деле, у этого мужчины не семья виновата в том, что он не хочет. А выясняется, что не все в этой женщине ему подходит. Так, у меня э, Facebook э, прекратил работу, к сожалению. Поэтому я продолжу только в Инстаграм. А жаль. С Фейсбук у меня закрыл. Сегодня что-то плохое у меня. Интернет, я буду только с мобильного работать. Поэтому э, на самом деле, друзья, важно понимать, осознавать, э, как договориться на берегу. И мы больше, более детально будем разбираться с темой, как договориться на берегу. Здорово. 2 марта, и мы будем более детально говорить, что такое взрослые отношения, вин-вин. Почему не, психически незрелые люди идут в отношения, а потом удивляются, что кто-то им виноват. Почему женщины терпят и не могут закрыть отношения, терпят унижения, терпят, терпят, терпят деспотизм, терпят э, нахлебников мужчин соглашаются и терпят и не могут уйти. Почему мужчины выбирают таких женщин, которые совершенно им не подходят? Поэтому на самом деле это такая очень серьезная тема, и мы первый мастер-класс проведем 2 числа. Что такое отношение выиграл-выиграл Вин Вин? Мы тоже это будем говорить, и я покажу вам примеры. Также покажу вам, почему женщины терпят унижение. И соглашаются на малые. Хотя на самом деле они достойны большего. Почему мужчины выбирают женщину, которая уверенная, которая самодостаточная? Почему такие мужчины рядом с такой женщиной развиваются, больше зарабатывают деньги? Как женщина может мотивировать мужчину? Как она может через любовные отношения, через материнское чувство, через партнерские отношения, то есть разное, разный подход, как она может влиять на мужчину, чтобы он становился, больше зарабатывал и становился тем мужчиной, который на самом деле хочет быть. Как мужчине выбрать женщину, а женщину выбрать мужчину, по каким признакам в шапке профиля есть регистрация на мастер-класс и после регистрации вы сразу получите вот эти чек-листы. -чек Семь признаков, как выбрать правильно свою женщину, а мужчине мужчине а женщине как понять что это ваш мужчина надежный а не какой-нибудь там альфонс также в мастер-классе мы затронем вопрос зачем мы рожаем детей эта тема оказалась очень глубокая многие годы ее старалась обходить потому что у меня боль большая после потери сына и все же я несколько программ провела она дала очень сильный резонанс и вот сейчас когда работаю с мужчинами и женщинами, которые между собой, у них классные отношения, у них почему-то не получается детей. Или у нее, или у, у него. И у многих это, эта тема сглаживается, и они живут для себя, и радуются, и продолжают отношения свои усовершенствовать, и осознают, что это нормально, когда нет детей, это, дети это не самое главное. А многие на этот счет расходятся, рожают себе подобных, и потом страдают, почему эти дети несчастны. Но об этом больше мы поговорим на мастер-классе. Он будет где-то часа, полтора-два. Также мы поговорим, что такое гражданский брак. И нужен ли он вообще. Если нужен, то зачем. Потому что, у разница, у людей есть очень много заблуждений. Я это увидела за большое количество лет работы в психологии, в психотерапии. И в, в теми отношений непосредственно, когда работаю с людьми. Поэтому, если, у вас, если темы интересны, то в шапке профиля есть ссылочка на мастер-класс «Милости прошу», регистрируйтесь и получайте свои подарки. Поэтому в этом мастер-классе многое будет для вас, я думаю, откроется, потому что мы хоть многое исследуем сегодня, знаем всякие там красивые там теоретические вещи, но применить на практике, к сожалению, не можем. Покажу вам пример, как говорить, как общаться буквально на первых свиданиях, чтобы понять и узнать на самом деле, кто перед вами, какие признаки человека, который вам не нужно в иллюзию упадать, и как нужно определить по ценностям, ваш этот человек или нет. Поэтому для тех, кто не был замужем или не женился, желательно такие тренинги проходить. Желательно все это изучать, чтобы меньше наступать на старые на, на свои грабли. Потому что э, грабли у тех, кто получили ошибки, не и дальше боятся вступать в новые отношения. И на самом деле это неправильно, потому что ошибки для того и даются, чтобы мы делали выводы и дальше двигались. А для тех, кто вообще не был замужем или не жена, желательно быть более образованным. Сегодня 21-е столетие и знаний немерено много, столько, сколько сейчас не было столько знаний, вот на, на эту тему. Поэтому м, полезно понимать, э, кто перед тобой. Он маменькин сынок, он Альфонс, или он, если в интернете вы знакомитесь, это вообще отдельная тема по интернет-знакомствам. Напишите, какие темы у вас нужны. Интернет-знакомства на сайтах знакомств, в социальных сетях. Э, вас интересует тема э, уже в прошлых отношений, не можете отпустить. Вот, если не можете отпустить, отпустить, то ваши сегодняшние отношения не построятся никогда. Потому что боль тела держит, боль тела держит эти. Он хочет, а тело не пускает, потому что там нужно закрывать. Поэтому если кто-то получил разочарование в прошлом, то это не значит, что все, конец, конец света и надо наоборот, это хорошо. Это ваш, это ваш классный бэкграунд, это ваш спедестал. Как, знаете, я люблю такое выражение, значит, когда ослика, значит, уже такого больного, старого, слепого, он случайно упал в колодец, и хозяин говорит, закидайте его там, тот колодец, заодно колодец закроем, потому что он уже такой заброшенный, и, и ослик там уже закончил, не знаю, что с ним делать. И вот они начали, значит, закидывать этот ослик, этот колодец. А Ослик рвет. Да не обращайте внимания, ну что делать? Ну такая его судьба, этого ослик. Вот они дальше закидывают, закидывают. И тут Ослик перестал кричать, они смотрят, думают, ну, наверное, Ослик уже там задохнулся. А оказывается, Ослик просто притаптывает каждую лопату земли, которая попадает в этот колодец. Так вот, любой наш опыт самый негативный, когда нам совсем-совсем плохо. Для них это конец света, а для других их это, вау, сила. И вот э, опыт, и тогда становишься там, больше тебе хочется жить и, и делать что-то и так далее. Поэтому на мастер-классе живом эфире бесплатном, будет э, вот от, от, ответы на, на эти вопросы. Как договориться на берегу, примеры, как при первом знакомстве, как женщину учитывает мужчина, как женщина, как мужчина может женщину считать. Вот по каким признакам можно понять, кто ты перед тобой, служанка или королева? Это женщина, которая тебя обманет, и она будет, или будет она твоей надежной женой? То же самое женщина смотрит на мужчину и, и думает, ага, он будет для меня надежным мужем, или это Альфонс, который будет высасывать мои ресурсы, которые я, значит, умею, заработала и так далее. Или это там маленький сынок или это нищеброд, который там будет за твой счет тебе там вешать лапшу и, и сидеть на твоей шее. Да? То есть вот такие моменты. И как с ним говорить, как, как реагировать на буквально на первые фразы, чтобы понять, кто перед тобой. Женщину, как определить, она настоящая э, женщина, истинная леди, или она какая-то босячка, грубая и так далее. Сегодня нет... Я сейчас делаю рассылку. И значит, пишет тут одна женщина. Ну, вот я ее пример приведу. Приведу ее пример, как она.. Я Там было письмо, почему мы мужчине ничего, почему мужчина вам ничего не должен. Это из того разряда, что нам кто-то что-то должен. Нет, нам никто ничего не должен. Наша задача э, просто. Учиться быть адекватными людьми и договариваться. Не учите женщин унижаться. Вот она пишет такое письмо, и даже не прочитав его, «Почему мужчина вам ничего не должен?» Или «Пять инструментов по удержанию интереса мужчины к вам». И такое было письмо. И открывает каждое письмо, и я вижу, что... Ну, это нормально. У нас большинство неадекватных людей. Плевать я хотела на мужские потребности и хотелки. Если после моего отказа он начнет руки распускать, то я посажу его на несколько лет. То есть человек уже пошел в руки распускать. Хотя этого не было в письме вообще, в посте в этом. То есть у нее в опыте есть боль, связанная с тем, что мужчина не руку поднимал. А еще лучше найду киллера. и мало не покажется за унижение, и избиение, за издевательство мужлан получит по заслугам. Хотя в этом письме очень такое красивое, ну, то есть она даже его, видимо, не почитала вообще, вот. И вот человек написал вот такую свою, вот то, что у человека болит. Поэтому, конечно, мужчина должен и вы должны, если вы договорились между собой и вы не выполняете обязательства. Но вам нужно четко договариваться. Потому что, когда вы начинаете свои отношения, и вас что-то не устраивает, вы обижаетесь, вы друг на друга друг друга упрекаете. Это не тот дурак, который вас не понял, или вам не дал то, что вы хотите. Это вы неэффективны. Вы, вы что-то такое не сделали, чтобы знаете, чтобы человек вам что-то сделал, вам нужно дать то, что нужно этому человеку. Это есть отношения вин-вин, э, выиграл-выиграл. Но это... Это важно. Это... Не надо никого насиловать, манипулировать никем, доставать, упрекать. Отношения это очень такая серьезная и красивая работа, если к этому подходить. Очень часто люди женятся, выходят замуж и думают, что так будет всегда. Эмоции быстро стихают, сексуальное увлечение быстро гаснут. И начинаются обычные будни. И люди проявляют того, какие они есть. Вот он не такой же подарки не дарит. Вот он там. А я спрашиваю, а чего ты, почему вот мужчина был у меня на консультации. Вот она истерики закатывает. Вот она мне там кричит. Я говорю, правильно, потому что ты ее не удовлетворяешь. Ты не даешь ей то, чего она хочет. А я ей говорил, что я во столько, только столько могу заработать. Я больше не могу. Ну так расстаньтесь. У нас маленький ребенок, и так далее. и понеслась. То есть вот такие вот вещи. А потом говорит, значит, я говорю, ну, тогда будь с ней более ласковым, более внимателен, более, там. А я не могу на нее смотреть, когда она не в рубашке нежной, такой красивой ночной, а в моей, там, майке или рубашке ходит и гасает по квартире. «У меня нет на нее, у меня там не стоит у меня на нее», и так далее. То есть, знаете, когда общаешься с людьми, мужчинами и женщинами, понимаешь, что э, люди хотят нежности, любви и всего-всего, а при этом ничего особенного для этого не делают. То есть то, что было в начале, их устраивало, проходит время, притязания растут, требования растут, и человек хочет большего, при этом он не умеет об этом сказать, при этом он не, сам не дает то, что хочет другой. И заканчивается вот такими недовольствами. В итоге растут дети, страдают, они между собой чубарятся и заканчивается ничем. Поэтому я уважаю тех людей, те семьи, где мужчина ответственный, где женщина знает свою женскую роль, где каждый несет свою, свои 50%. Потому что в отношениях 50 на 50. Неважно, вы вышли замуж или вы сошли с человеком на какое-то время которые для вас обоих удобно. Ведь не все же люди замуж хотят, и не все хотят жениться. Но жить могут комфортно и в радость. У людей могут. Согласны с этим? Поэтому э, вот самое главное – это здоровые, здоровые, психически зрелые отношения, ко которые вы между собой договорились. Потому что э, недавно пишет, значит, в Фейсбуке, э, там какой-то пост я сделала, и не помню, о чем пост, но фраза такая написана, где человек себя полностью сдал. Семантическое ядро. Кто знает, что такое семантическое ядро? То есть человек сдает себя словами, позами, жестами. Ну, вы посылаете уже готовые это сообщение. Для этого есть психодиагностика. Я как психодиагностик это, в этом понимаю. И он, значит, пишет такую фразу. А если никому не нужен, там, то тогда что? Вот. Ну и... и для меня это было важно, что у него была боль прошлого, когда закончились отношения с обидой, и он чувствовал свое унижение, наверняка закрытые отношения не закрыты, закрыты очень жестко, и у мужчины осталась эта обида и боль. И он пишет об этом, не сознавая, что он сдает себя, он по сути полностью себя сдает, он открывает свою проблему. Захожу на его страничку и изучаю его. Он один, в разводе, занимается наукой, пишет какие-то книги, по-моему, даже по психологии. Ну, понимаете, человек компенсирует какую-то красивую теорию, но, но практически он вопросы не решил свои. Да? То есть на самом деле эта тема для него вот такая вот просто большой-большой таким, большим таким черным, таким, такой черной дрой осталась. Он остался об обижен на женщин, на женщин, что женщины все такие сволочи, сучки, и что, значит, и он так с этим смирился и живет. А ведь сколько интересных людей, сколько интересных женщин и мужчин, которые, которые ждут, вот мы с вами, мы даже не представляете, сколько нам дано. Вот люди часто говорят, вот от Бога один человек. И ничего подобного, это люди придумали. Отношения заканчиваются, так же, как, как яблоко, сгнивает или там если его там не подпихивают там всякими там химией да как э, любой фрукт как все проходит и отношения если их не подпитывать не поддерживать они тоже сгасают их можно подпитывать поддерживать на всю жизнь и они будут классными можно просто жить и просто считать что ну да я замужем ну да я жена а на самом деле там уже радости нет а можно развестись, а можно жить одному и считать, что все в этом плохо. В мире много мужчин и женщин, которыми мы можем с вами строить те отношения, которые нас будут радовать. Поэтому, когда люди между собой встречаются, договариваются... Они понимают, кто перед вами. Вы разбираетесь, вы понимаете, кто перед вами. Да? У многих из вас нет, и у меня этого не было раньше. Я знаю, у многих из вас нет четкого понимания, кого вы хотите. А когда у вас нет понимания, чего вы хотите, то в вашем бессознательном, в вашем теле есть память эмоционально застрявшая, знаешь, как закипелась тут, да, закипела тут. И вам приходит подобный человек. Вы поступан, постоянно идете на те же самые отношения. Поэтому, когда вы не понимаете четко, чего вы хотите, кого вы хотите, какой это человек должен быть, у вас нету картинки ясной, вы не понимаете, в какой стране он живет, вес, рост и так далее, у вас нету картинки, вы не загрузили ее в свой бессознательный, значит, к вам будет приходить то, что уже давным-давно там спрограммировано ваше бессознательным, и что-то похожее на то, что было. Если вы не закрыли отношения, которые у вас висят в обиде, вас там кто-то обидел, хотя, кстати, обиду мы выбираем сами обижаться, если у вас э, вы за, завершили отношения тяжело, живете в браке, который числится, а у вас их уже нет отношений, или вы расстались, а до сих пор у вас боль, я сейчас вот работаю с мужчиной, у которого от первого брака один ребенок очень тяжело больной психически и он сейчас находится в психбольнице и вторая девочка подросток уже вот 15 лет она тоже на грани срыва он женат на второй женщине и там отношения с новой женой тоже у них и он не понимает что к сожалению он сам сеет вот эти провоцирует эти проблемы и когда говоришь что надо закрыть. Я понимаю, я понимаю. Ну, так, значит, надо закрыть эти отношения. Закрыть отношения грамотно. Проговорить, понять свою проблему, ее проблему. Закрывать эти дырки, эту боль закрыть. И сказать, гистальт закрыт, все, окошко закрыли. Они а оставили, что туда там сквозняк был. И тогда ты строишь отношения с учетом уже прежнего. А если ты нигде ничего не позакрывал, и у тебя как в том компьютере вот куча лежит, окошко в открытых то эти окошки дают очень сильный сбой компьютер компьютер виснет он про, про, он, он сглючит. Вот. поэтому отношения конечно же нужно закрывать и вот когда ты зашел в отношения вы зашли в отношения вы их выстроили грамотно вы человека изучили вы поняли откуда он кто насколько он тебе подходит вот если вот тут у вас там возбуждение вот тут сердце горит эмоции а вот тут вы выключили вот как раз тут сказать так стоп а теперь давай подумаем серьезно, кто, куда, откуда, зачем. Да? И это, в этом нужно разбираться, потому что вот тут и вот тут ах, пройдет, а потом будут, ты мне жизнь испортил или ты мне такая иссякая, там судьбу поломала. Поэтому, когда люди зашли уже такие отношения, да, вот договорились, договорились и начинают строить отношения, вам нужно понимать, что вы строите на год, на два, на три, на пять, как на всю жизнь но будьте готовы к тому, что они могут закончиться в любой момент. Согласны? Кто-то может уйти из жизни, кто-то может полюбить другого человека. И, кстати говоря, у нас по этому поводу, э, насчет любви к другому человеку, мы же собственники. Мы же, мы же страшно-страшные собственники. Потому что, когда человек любит другого человека, все, это капец, это значит, такого быть не может. А на самом деле настоящая любовь – это когда ты… Желаю счастья человеку, и ты счастлив от того, когда твой любимый человек даже счастлив другим. Ну, это высокие вещи, я думаю, что мне каждый это понимает. Это не так просто, это, это очень непросто. Когда он полюбил и она полюбила другого человека. Если у вас настолько взрослые отношения, то это говорит о том, что вы высокого уровня человека. Потому что мы не являемся собственниками друг друга. Нет. Ваш муж не на всю жизнь. Ваша жена — это не ваша собственность на всю жизнь. Да, вам нужно стремиться строить, чтобы они были максимально долгими до конца смерти. Да, до кон... Пока смерть не разлучит нас. Но быть готовым к тому, что жизнь может закончиться всегда. Я На YouTube-канале у меня есть такое видео, почему с женатыми мужчинами можно общаться. Или встречаться. Как-то так, такое провокационное было название. У меня там более ста тысяч просмотров на этом видео. И в самом видео я говорю о том, что нужно встречаться, общаться. И, ну, не вот, значит, что отбивать, там, значит, да, там в качестве любовницы отбивать из семьи, там а наоборот, говорю о том, что нужно общаться со всеми, вести себя достойно по-королевски, как женщина с большой буквы, да, Потому что сегодня человек есть, завтра он, сегодня он э, женат, а завтра они расстались, или она умерла, или там что-то еще случилось. Такое же может быть в жизни, правда? Так вот я в этом видео говорю как раз об этих вот глуб высоких вещах таких, что нужно просто общаться достойно. И много очень комментариев, большинство из них очень негативные. Мы даже отключили комментарии, потому что там, ну, такой вынос, там такие проклены. То есть это о чем говорить, что люди настолько, ну, не, к сожалению, недалекие в своем развитии, что у них сидит вот такая фраза, что вот нельзя общаться, нельзя встречаться, нельзя вообще говорить с женатыми мужчинами. И нужно, и важно. Вопрос как? А женщине важно держать себя в форме всегда, всегда быть готовой к тому, что мужчина может уйти. Но наша ментальность такова, что... К сожалению, мы вот, ну, вот такого низкого уровня. Поэтому даже специально на таких хайпах такие делают специально такие заголовки, чтобы люди больше приходили, чтобы больше подписчиков было. Но я это потом только узнала. И, кстати, мне предложили написать еще одно видео. Наверное, напишу в ближайшие дни, почему с женатыми мужчинами можно и нужно встречаться. И про любовность тоже там будет и так далее. Но смысл, главный посыл в том, что встречаться, общаться нужно, вопрос как? Ну а для женщин, у кого есть мужья... Будьте готовы не распускаться, держать себя в форме и быть готовым к тому, что это не твоя собственность. Что он имеет право полюбить, а ты, если хочешь удерживать, то будь любезным собой, занимайся. Да. То же самое касается и мужчины. Когда вы договариваетесь, вам нужно четко договориться. Многие женщины э, считают, что надо работать наравне с мужчинами. Но они имеют право на такое. Можно работать и... Особенно европейские женщины. У меня одна пишет, что в Италии живу, хочу встретить мужчину, но они все значит, смотрят на мои доходы. Я говорю, что значит все? Потому что ты так считаешь. Я самодостаточный человек, я себя обеспечиваю. Но я своему мужчине сказала, я самодостаточный человек. Но когда у меня есть мужчина, ты полностью обеспечиваешь меня и себя. А то, как я могу работать, хочу или не хочу, это уже мне самой решать. Я буду с тобой договариваться. Но финансовая часть лежит на тебе. Ну, правда, я сказала так, что человек это принял. Потому что я уважаю мужчину, который самодостаточный, который зарабатывает, который стремится. Он ответственность берет за себя и за свою жен, женщину и за свою семью. А те, которые хотят примазаться, ну, им тебе нужен? Если он тебе нужен, значит, это ты выбрала. Сейчас общалась с одной девочкой, она говорит, он ко мне приходит, когда ему хочется. Ну, а квартиру он твою оплачивает, она снимает квартиру? Нет. Ну, ты сама выбрала, чтобы он тебе приходил, как... Кому вы говорите, тому, кому, кому это нужно, тому и говорю, кому я говорю. Кому это надо, тому и говорим. Мужчинам и женщинам. Адекватно или неадекватно. Поэтому, когда вы зашли в отношения уже, сначала договорились, да, а потом вам нужно просто понимать, что нужно их поддерживать. И благодарить. А люди забывают благодарить. Считают, что вот так и надо. Чай сделал, кофе сделал, приготовил, ну, лучше лучшем мурныкнул или мурныкнул, и дальше пошел. Комплименты делать. Побуждающие фразы, слова, которые будут поддерживать вопросы, побуждающие отвечать так, чтобы он задумался. Этому надо учиться. Кому вы говорите? Вот, видите, человек пишет, кому вы говорите? Послушайте в записи, только присоединилась. Вот. Поэтому женщина, когда заходит в отношения, ей важно за собой следить всегда. Загадка, интрига, недосказанность. Вот, вот это все нужно в себе развивать. А... Мужчина то же самое, он может не побриться, может не помыться так, как вы хотите, надо вам об этом сказать. То же самое касается сексуальных отношений. Почему женщины больше подыгрывают оргазм? Знаете? Потому что они хотят угодить. Почему молчат, как муму? А скажи, как тебя ласкать, как тебя трогать, как тебя целовать? Нет. Мы охоем, и ахаем в лучшем случае, для того, чтобы, ну, типа ему убедить, угодить. Потому что мужчина кайф ловит от того, это природное, кайф ловит от того, что женщина, он женщине доставляет удовольствие. Это природно, это биологически. Именно поэтому учиться регулярно, учиться регулярно тому, о чем я сейчас говорю, для того, чтобы отношения были яркими, это уже задача ваша. Ну, а в самом начале, конечно, нужно учиться договариваться. Договариваться и еще раз договариваться. Если вы выбрали Альфонса, если вы выбрали истерич, истеричную дуру, только красивую с надутыми губами и с наглеими ресничками, и вам это нравится, только ее секс, то это ваш выбор. Если вы выбрали, который навешал вам на уши лапшу и рассказывает о, том, о своих проблемах, ну, вы сами понимаете, что это на вашу сей, сей, шею сядет Альфонс. Или какой-нибудь мамонгин-сынок, или какой-нибудь жестокий деспот и так далее. Поэтому в этом нужно разбираться. И как это делать? Как с этим разбираться? У нас для этого будет мастер-класс. Я покажу некоторые элементы, насколько смогу. Это будет первый мастер-класс из серии мастер-классов. И в конце марта у нас <саспалкут> в Кургаде, там, где тепло и солнце. Поэтому, друзья, я очень хочу услышать от вас обратную связь. Насколько вам было полезно это видео, если полезно, на сколько, от единички до десяти. Напишите, пожалуйста, сейчас. И в шапке профиля будет регистрация на мастер-класс и подарки. Всем признаков, что это жена, а не какая-нибудь там истеричная дура попадается к вам. А для женщин, как выбрать его мужчину, который будет тебе надежной опорой, а не непонятно кем. В будут чек-листы для обеих сторон, для мужчины и для женщин. А если вам было полезно это видео, поставьте, пожалуйста, насколько вам было полезно. Спасибо вам за сердечки, смайлики. В записи можете послушать. И буду вам признательна за... Спасибо. От... Насколько от единички до десяти. С удовольствием буду продолжать отвечать на ваши вопросы. Есть такая целая отдельная серия. Сейчас я снова возвращаюсь к теме отношений. Потому что была тема бизнеса, она и сейчас есть бизнес-группа, которая сейчас работает отдельно. Бизнес-группа «Как построить бизнес в интернет на путешествиях». параллельная группа работает. Я снова открываю программу по отношениям. Всех вам благ и на связи. Будьте здоровы и счастливы. Жду вас. Здорово. Марта на мастер-классе. Не забудьте зарегистрироваться и получить чек-листы. Пока-пока. Надежда Новосельская, психолог-коуч, нас с вами на связи. Кто подсоединяется, слушайте в записи и тоже отвечайте на мои вопросы. Пока-пока. Ну-ка, закрывайся. О, получается.